был живой ребенок Ребята, это реально она бы Она была. Не лишай ее меня, пожалуйста Всем привет, ребята С вами снова я, королева мистики А это значит, что сейчас будет самое страшное видео На всем русскоязычном ютубе А перед началом, друзья Три ваших самых топовых комментария Появятся в моем видео Раз, два, три Пум Ребята, сегодня будет самый страшный день в вашей жизни, и если вы боитесь, то лучше сразу же переключитесь на другой канал, потому что сегодня я закажу настоящую куклу Аннабель, и проклятие придет в этот дом. Вы можете верить или не верить в проклятие, но на самом деле я считаю, что они существуют, и это реально очень очень страшно. А что будет, если заказать самую проклятую куклу на всей вселенной? Проклятую куклу Аннабель на сайте Даркнет. И провести обряд переселения душ в три часа ночи. Узнаем прямо сейчас. Ребята, на сайте Даркнет появилась Аннабель. Проклятие Аннабель. Это самая страшная кукла, которая только... Давайте же почитаем, что про нее пишут. Проклятие Аннабель. Самая страшная кукла. После смерти дочери американской семьи, они провели обряд переселения душ и их умершей дочери в куклу. Аннабель возродилась, но была уже совсем не той миленькой девочкой. Аннабель стала своего рода магнитом для других душ. Серия кукол того времени сохранилась и до наших дней. Как только вы проведете обряд с данной куклой, ждите. Зло накроет вас и ваш дом. Дохранит вас и перекрыто. Смотрите, дохранит вас Бог. Я думаю, что они просто не стали писать на этом проклятом сайте а, такие вещи, такие слова, как Бог, ребята. Но вы видите какова цена этой проклятой куклы. И реально, 6 тысяч баксов это огромные деньги, ребята. Это просто гигантские деньги. Но проклятие существует. И мне невероятно интересно проверить, так ли это. Поэтому прямо сейчас мы покупаем данную проклятую куклу Аннабель в реальной жизни. Спасибо за покупку. Отлично. Платеж прошел, друзья, и нам осталось лишь дождаться этой проклятой куклы. Итак, друзья, время пришло. Аннабель в моем доме, и вы сейчас ее увидите. Фух, ну и тяжелая же. Ох, огромная. Слушай, она гигантская. Просто огромная коробка. Фух, черт, я ее еле дотащила. Ребята, я думаю, что это видео достойно 10 тысяч лайков. И не забывайте, как только на моем канале стукнет 500к подписчиков, на канале будет розыгрыш призов и победителей. Будет много. Все подробности вы услышите совсем скоро. Пока. Подписывайтесь и не пропускайте видео. Ладно, что тут написано. Осторожно открывать. Категорически запрещено. Посмотреть. То есть они присылают огромную куклу в коробке. Куклу тех времен, ребята, тех старинных времен. Того проклятия, когда один американский бизнесмен выпускал серию этих кукол, подобных Аннабель. Она сейчас здесь в этой коробке, и мне реально жутко. Но я ее сейчас буду открывать. Так, ладно... Мне страшно. Мне реально страшно. Ладно, давай аккуратно, ближе. А! Черт! Блин, Что произошло? порезалась! А -а -а! Блин! А -а -а! это началось? Черт! А -а -а! Покажи! Жесть! А -а -а! Черт, я капнула кровью на эту коробку! А -а -а! Черт, палец. А. Слушай, это, сходи, бинт принеси там в аптечке. А, черт, оставь камеру, сходи принеси бинт. А, честь, а, черт. Блин, ребят, а, аккуратнее с этими ножами. Черт, а, как больно, реально обрезалась, пока открывала эту коробку. Черт, Дим, давай быстрее, а то я крови здесь истеку. Воу-воу-воу, черт. Блин, не успела я ее открыть, как уже испачкала всю коробку в крови. Это плохо. Потому что я знаю, что все обряды переселения, они делаются на крови. Черт! Дим, ну где ты? Ай, ну давай быстрее уже, ну где ты? Чертай сюда. А, черт! Знаешь, что это очень плохой знак? Когда порежешься, когда что-то открываешь. Нет, блин, когда ты своей кровью заливаешь проклятую куклу, вот это страшно, если ты не знал! Подожди, она же может... Может, да. Подожди, Ничего, не успокойся, блин, Открыли. я кровью все залила, всю эту куклу проклятую, блин, ты хочешь, чтобы она в меня вселилась? Какого твоего чёрта? Подожди, она открылась. Я уже ничего не хочу. Ладно, открываем. Господи, ребята, это реально неболь. Это реально та да. проклятая кукла. Здесь. В моем доме. Смотрите. она настоящая. Офигеть. Но я вижу, что кровь на нее не попала, слава богу, что кровь попала только на коробку. Самое главное. Ладно, достаем ее. Блин. Ладно. Ох. Офигеть, ребята. Офигеть. Черт, у нее даже есть платье, в которое она может переодеться. Девятый, Слушайте, такая не здорово, Да. То есть, помимо того, что это просто кукла, только взгляните на нее. И еще здесь положили платье, чтобы переодевать. Вот это реально обычная игрушка. Но нет, ребята, это не просто игрушка. Это живая кукла. Она была прямо сейчас, мы проведем обряд и вселим в нее Анабель Экзи. Я надеюсь, что у нас получится, а иначе быть не может. А ты не забывай подписаться на канал Королевы Мистики и поставить лайк. А мы начинаем. Иди сюда. Ложись. Ложись, Аннабель. Какая же ты красотка, Аннабель. Правда, она красивая. Очень красивая только... Я не пойму, что Моя девочка, я хочу поиграть с тобой. Я хочу поиграть с Аннабель. Я хочу как можно скорее оживить ее. есть один очень проверенный способ дверь Бэль. че где планшетка она за спиной Анабель, приди в этот мир Анабель, приди в этот мир Анабель приди в этот мир Доченька ты здесь Доченька ты здесь? Ответь, маме, как ты? Давай с тобой поиграем. Давай поиграем, Аннабель. Доченька моя, очнись. Я хочу поиграть с тобой. Где же ты? Анабель. Приди сюда. Я зову тебя. Черт рт произошло? Неужели ты ничего не понял? Ты отключилась. Нет. Нет, я пришла в себя. Черт, она владела моим сознанием. Дима, что-то произошло. Она будто сделала меня своей матерью, а я считала ее своей дочерью. Она воскресила нас обоих. Ты понимаешь, что происходит? Я думал, часть обряда. Я беру ее на руки, и прижимаю к себе. Она делает какие-то нереальные вещи. Ладно. Давай попробуем поговорить с ней. Она бы. Ты здесь? Она что-то делает, я не понимаю. Она будто занимает половину меня. Она хочет в наш мир. А Черт! Куда она Дим, она, она очень сильная. Дим, она реально, она очень сильная. Ребята, она реально очень сильная. Что-то происходит. Что-то странное происходит. Черт, я я просто, я растеряна, я реально растеряна. Я, я, я не знаю, как с ней бороться, я не знаю, что Ты делать. Успокойся, частичка крови может попала на нее. Ты инструкцию точно изучила. Она Б. Какая к черту инструкция? Когда они что-то писали подробно. Она была? Будет... О, господи, черт, это она! Ирина, что с Что с тобой? Ирина, Ирина, очнись. Ирина, ты в порядке? Где я? Ты разговаривал с Анабель? Я видел ее у нас дома. Ты видел? Нет, она пропала. Она была здесь. Мы связались с ней через кровь. Все же случилось то, чего я боялась. Я связалась с Анабель через кровь. Она была здесь, жива и настоящая, не кукла, она была здесь, она была здесь, черт! Не сходи с ума, мне сказали, как она пропала, нет, никакой она Б. Была не кукла, была не кукла, был а? живой ребенок. Она что, двигалась? Он был здесь, живой ребенок, она здесь. Нам нужно найти куклу. Во что бы то ни стало, мы должны найти ее прямо сейчас. Черт. Аннабель? Аннабель, пожалуйста. О, Господи! Я не могу ее взять. Чёртова здесь? Она бы О Не трогай! А дай мне кукла, она была, я ее обратно в коробку уберу. Выброшу. Не трогай мою дочь. Ты сходишь в Убирайся, что? не трогай! Это всего Шшшш. нашего кукла. Разве ты не видишь, она настоящая? Шшш. Девочка, не бойся, моя девочка. Убирайся. Моя дочка. Убирайся. Разве ты не видишь, она живая? Разве ты не видишь, это наша девочка? Да я мне кукла тебе говорю. Ты разве не видишь? Это наша, она мы. наша девочка. Не лишай ее меня, пожалуйста. Убирайся! Ты сошла с ума? Положи ее в коробку. Убирайся! Не выходи ко мне. Убирайся! Положи ее в коробку, я тебе говорю. Мы с тобой пойдем в садик. Пойдем, моя девочка. Смотри, это ее первые шаги. Ты умница, умница, девочка. Ты молодец, ты молодец. Ирина, это кукла. Посмотри на меня, Отстань от меня. Она настоящая, неужели ты не видишь? Она живая, она настоящая. Это моя дочь. Ирина, это игрушка. Не сходи с ума. Отдам... Всего-навсего кукла, посмотри, Нет, я, посмотри я, я на отдам. нее. Нет, я ее не отдам. Нет. Давай, давай, ее убирай в коробку. Я не могу. Давай, я не могу. Ты понимаешь, ты сошла с ума. Нет. Убирай, убирай ее в коробку. Жива. Ты, пожалуйста, прошу, она тобой обладела. Моя... моя девочка. Моя девоченька. ребят, Аннабель вселилась в меня. Это была просто жесть. Это было очень страшно. И мы заканчиваем это видео. Просто я уже просто не в себе. Друзья, поддержите меня. Надеюсь, что вам понравилось. Я не знаю, что я буду делать с Аннабель. Напишите в комментариях, что лучше сделать с этой куклой. Потому что она будто... Съела меня изнутри, будто черным пятном во мне. Я будто бы не я. Это очень страшно. С вами была я, королева мистики. До новых видео. Пока.